Это может быть в принципе что угодно, начиная от каких-то необходимых вариантов, вроде шкатулки или сумочки, и заканчивая огромными мебельными стенками Главное, чтобы эти предметы приводили окружающий мир в гармонию и систему И конечно не стоит забывать, что львы очень переборчивы в подарках, следует выбирать только